Сейчас мы пройдем в квартиру 104 квадратных метра на третьем этаже жилого комплекса Моравия и покажу вам этапы работ полноценных закрытых три комнаты плюс большущая кухня-гостиная. Здесь у нас под элементы отопления под батареи выведены вот такие вот металлопластиковые трубы. Виды с нашего жилого комплекса. Давайте-ка выглянем. Еще раз, тут кухонная зона, тут столик, тут типа зал. Огромнейший привет, уважаемые друзья! Мы находимся на территории жилого комплекса Моравия. Здесь мы сейчас с вами будем смотреть ход этапы работ по ремонту квартиры 104 квадратных метра на дворе у нас на данный момент декабрь месяц вот посмотрите это декабрь сочинский декабрь сравните со своим регионом и подумайте может быть вы хотите купить квартиру в городе Сочи обращайтесь ко мне а если вы уже купили и вам необходим ремонт удаленно либо при вас когда вы э, вам просто нужно сделать ремонт в городе Сочи вы дорогие друзья берете обращайтесь ко мне и мы вам сделаем качественный, обалденный сочинский ремонт. Дорогие мои друзья, это комплекс Моравия. В общем, сейчас мы пройдем в квартиру 104 квадратных метра на третьем этаже жилого комплекса Моравия и покажу вам этапы работ по ремонту с моей бригадой мастеров, которая выполняет качественный ремонт в городе Сочи. Поехали! Дорогие, уважаемые мои телезрители. Сейчас буду показывать очередной этап ремонта в жилом комплексе Маравия. Смотрите, какие на самом деле интересные здесь подъезды. Видите, в каком стиле тут все оформлено. Интересно, приятно. Здесь у нас вот так вот выглядит э, место общего пользования. И мы выходим непосредственно в коридорную часть жилого комплекса. Двери у нас выполнены вот в таком стиле, видите, интересные. Здесь у нас, чтобы бока не обдирались, вот такие вот декоративные элементы по, э, на уровне рук. Грубо говоря, таза, туловище, если хотите. Вот такая вот коридорная система. Ну и давайте нашу квартиру буду показывать. Буду показывать нашу квартиру, где в данный момент у нас ведется ремонт. Квартира 104 квадратных метра. Здесь я, мы, мастера, делаем ремонт. Видите, вот такая вот одна дверь. Е ее эту дверь никто не меняет. Э все двери от застройщика, они вот такие вот. В жилом комплексе Маравия. Квартира была в Черновой. Видите, здесь Зеркало у нас. И вот мы делаем здесь ремонт 104 квадратных метра. Смотрим сразу же, что уже выполнено. Сразу же при входе мы видим то, что выполнена система отопления. Видим там у нас коллектор. Туда я влазить не буду. Коллектор, подача, обратка. Выполнена стяжка пола. Везде, естественно, видите? Здесь, здесь, здесь, там, там, там, там, там. Перегородки у нас установлены. Из гипсоблока, из газа, силиката, как он правильно, вот, с выполненной армированием. Видите, армирование раз, армирование два. То есть, реально, то есть, это все даже с армированием для того, чтобы, не дай Боже, не просела стена. Ну и вот я в коридоре, видим, что электропроводка везде у нас, да. А с коридорчика давайте начнем. В данной квартире 104 квадратных метра собственник при помощи дизайнера распланировал два санузла ну по-моему так оно и планировалось ну давайте посмотрим на примере этого санузла здесь у нас гидроклапана на случай протечек. Видите, э, все коммуникации у нас здесь центральные. Выполнены короба под санузлы. Идет гидроизоляция. Здесь еще не до гидроизолировали. Вровняли стены. Развели водопровод, канализацию. Вот таким вот образом. И сделали душеместо. Душевое место. Душеместо, душевое место. Там у нас еще, судя по всему, под стиральную машинку. А вот там, наверное, под непосредственно подмывачку под биде. Потолочки у нас здесь э, 3 метра. Э, пожарные датчики их оставляем это так положено это пожарная сигнализация выводится на ресепшен непосредственно на консьержа и следующий санузел в этом санузле у нас все то же самое выполнено гидроколпана видите зашито место далее сейчас все будет гидроизоляция в четыре слоя вот это у нас гидроизоляция вот она например непосредственно марку не вижу ну вот она только что ребята делали им, им пришлось выйти чтобы я все отснял вот здесь у нас будет наверное все таки какая-то банная. здесь будет или вот так или вот так но ну, это мы разберемся надо уточнить если кому интересно могу выслать даже проект данного произведения ну вот в принципе в четыре слоя будет выполнена гидроизоляция ну и пойдемте с коридорчика да? Мы в жилом комплексе «Моравия». Идемте, дорогие мои. Не забываем, комната справа. Раз, два, там осталась еще одна. Это у нас будет зона кухни. Вот здесь, да, насколько я помню, по-моему. Да или нет? Что-то я не вижу. Ну-ка заглянем сюда. Опа. Не вижу зону кухни. Хотя вижу, вижу вот еще мокрая зона. Да, судя по всему, здесь будет зона кухни. Уточню. Ну, ребят, что же здесь планируется? Должна же быть кухня, да, скорее всего там будет кухня, по-любому, наверное, да? Ну, выполнено вот следующим образом пока. А, вот, вот вижу, куда отвели вытяжку. Так, наверное, вот там все спрятано. Да, вон она, зона кухни, я был прав. Она не на этой стороне, а она вот на этой, видите? Водопровод э, под посудомойку, две канализации под посудомойку и под э, непосредственно... Слив в раквине. И вот такие вот чистовые, выполненные э, отделка стен. Еще в некоторых местах даже не прогрунтовано. Никак не не, не прогрунтовано, не поштукатурено. Не пошкурено. Вот Здесь у нас под элементы отопления, под батареи, выведены вот такие вот металлопластиковые трубы. Виды с нашего жилого комплекса. Давайте-ка выглянем. Комплекс интересный Моравия. Здесь я делаю ремонты и продаю здесь квартиры, дорогие мои. Если хотите здесь купить себе квартиру в жилом комплексе Моравия, мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима, Дима, ЮДВ. Звоните, пишите, дорогие друзья, обращайтесь. Стеклопакеты во всем комплексе алюминиевые. Идемте далее. Снова у нас там выполнено под элементы отопления, будет батарейка. Еще раз опять эти же наши стеклопакеты. Давайте пройдем вот так вот по кругу. Здесь собственник уже вывел трассы под кондиционер. Ну, кто собственник? Непосредственно мастера собственника, который делает ремонт мои мастера. И разводка электропроводки. Она вся выполнена по потолку в основной своей массе. И вот видите, да, вот тут вот у нас соединенные соединения. Еще раз, справа налево. Вот таким вот образом у нас квартирка. Да. Еще раз, тут кухонная зона Тут столик, тут типа зал Вот примерно как это вижу я Дорогие друзья, и видите это вы Много окон Большое помещение Здесь уже вот-вот мы выходим Непосредственно в данной квартире Вот здесь мы уже вот-вот выйдем Сейчас, дорогие мои На Выходим на уже отделку стен Пола, потолки Судя по всему у нас будут здесь натяжные Видите, да? Везде уже у нас все разведено. Ничего особенного как бы. Но ну, неплохо. Неплохо. Все чистовые работы, черновые чистовые работы уже выполнены. Вот это наш балкон. На него мы сейчас еще тоже выберемся. И в эту сторону мы с комнатки вот такой вот имеем видон на море. Комплекс интересный. Комплекс неплохой. И если у вас есть желание купить, возможности тоже совпадают с желаниями. Пожалуйста, покупайте, дорогие друзья, здесь квартиру. То есть, смотрите как. Вот еще одна вот такая комната. В принципе, тут для большинства из вас, да, не посвящено, но сильно даже, ну и не поймешь. Ну что, прочная, хорошая стена. Вот такая вот квартирка, комнатка. Везде у нас армирование. Вот это правильно. Видите, везде армирование. Тут еще не видно. Вот армирование. Молодцы. То есть на самом деле даже все стены заармировали. Заармировали для того, чтобы не, не давал блок просадку. И вот снова мы вернулись в коридор. То есть у нас там еще раз кухня-гостиная. Комната раз-два. Санузел один. Э, прихожая, санузел два. И разворачиваемся еще раз. Какая-то хозяйская спальня. То есть полноценных закрытых три комнаты. Плюс большущая кухня-гостиная. И вот такой вот комнатка помещение получается да ну ничего как бы неплохо в идеале вы увидите ранее далее не ранее а далее увидите как я э, отсниму окончательно завершение всех работ и как в итоге по итогу будет выглядеть эта квартира так что там О, вытяжку сделали даже это обыкновенный гардеробчик но даже в гардеробчик сюда вывели вытяжку. А, мои мастера самые качественные, которые делают ремонт в городе Сочи. Если вам необходимо сделать ремонт в городе Сочи, мой номер 8-918-880-0747, пишите мне, я предоставлю вам сумму самых лучших мастеров в городе Сочи, которые будут выполнять вам точно так же ремонт. Это наши места под э, наружный блок кондиционера. Пожалуйста, здесь располагаться будут наши блоки кондиционеров. Ну и вот такие вот виды. Отделка комнат у нас вот видите какая-то навесной черепичка фасад ну такой неплохой балкончик по крайней мере на этом балкончике можно выйти даже в трусиках и можно даже без трусиков и сильно вас никто не заметит потому что он такой видите своеобразной формы и от людских глаз относительно скрыт вот как-то так как-то так как-то так видим мы здесь видать судя по всему это входной да, на 63. Это у нас входной. Далее вот здесь будут еще одни пакетники на каждую комнату, на каждое направление. Направление э, посудомойки, телевизора, там не знаю кондиционера. Все будет вводиться у нас отдельно, дабы не обрубать общий щиточек. На каждом направлении, на каждую комнату будет свой пакетничек, который в случае допустим, возникновения каких-то проблем можно будет отключить конкретную комнату, конкретный электроприбор, а не обрубать все помещение напрочь. Это на самом деле очень правильно. Ну, как-то вот так, дорогие друзья. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. Кому нужна информация по лучшим мастерам в городе Сочи, которые оперативно делают ремонты, будет у вас. Э, если вам нужно сделать в городе Сочи ремонт, даже если удаленно, сделать вам ремонт Удаленно, чистовые работы, предчистовые, да и вообще полностью все работы, дорогие друзья. Набирайте меня, я жду вашего звонка, я думаю, мы с вами обязательно увидимся. Если вам нужен ремонт, тогда вам ко мне. А если вам нужна квартира, вам подавно ко мне. Мне, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. До скорой встречи. Потом, позже сниму, когда будет ремонт завершен окончательно.